Дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер Асага.ру. Сегодня мы решили посвятить данный ролик работе страхового агента. Нам постоянно поступают вопросы от наших подписчиков и клиентов, как стать страховым агентом, с чего начать, как работать, где искать клиентов, сколько возможно заработать, можно ли совмещать с основной работой, сейчас постараемся ответить на все вопросы, исходя из нашего опыта страховыми агентами работают совершенно разные люди. Есть студенты которым 18 лет, есть пенсионеры которым больше 60 лет, много мамочек в декрете, встречаются бывшие рабочие с завода, бывшие руководители, бывшие бизнесмены. Много людей совмещают работу страхового агента с основной работой и часто зарабатывают больше чем на этой основной работе. Успех совершенно не зависит от вашего пола, возраста, социального статуса а зависит он исключительно от вашего желания учиться, от вашей работоспособности и от четкого следования по шагам плану обучения. Регион или город, где вы живете, значения не имеет, работать можно везде. Уже сейчас больше половины полисов ОСАГО делаются онлайн, вы легко сможете продавать полисы в Москве, проживая, к примеру, в Уссурийске и наоборот. У нас есть страховой агент Сергей, который постоянно живет в Таиланде, у него до пандемии был в Москве небольшой ресторанный бизнес, которым он управлял удаленно, но по причине локдауна в бизнес закрылся. Сергей начал искать удаленную работу и так стал страховым агентом, живет в Таиланде, а продает полисы в основном в Москве и Московской области. Можно и так работать. Сейчас все страховые брокеры приглашают страховых агентов, но 99% из них просто дадут вам личный кабинет в своем сервисе и все, а где искать клиентов, как работать, какие есть секреты и нюансы они вам не расскажут. В результате неопытных страхований человек не получает результат и разочаровывается. Один из главных секретов успешного страхового агента — это умение делать самые сложные полисы, так называемый не сегмент — это грузовики, автобусы, такси, молодые водители без опыта, регионы из стоп-листов всех страховых компаний. 90% страховых агентов не умеют делать такие полисы, а просто все вместе расталкивая друг друга локтями, гоняются за клиентами из сегмента, которых страховые компании с удовольствием берут на страхование, а опытные агенты совсем не спешат делиться секретами, к тому же ситуация постоянно меняется и появляются новые сложные моменты. А в это время клиенты из несегмента грустно бродят по просторам интернета как слепые котята тыкаясь в разные сервисы и делая десятки попыток сделать осаго, но везде получая отказ, Далее они либо находят опытного страхового агента, который за небольшую плату, в среднем сделать полис из несегмента стоит от 1000 до 2000 рублей плюсом в цене полиса, или грустно идут в офис страховой компании, где их дополнительно обдерут от 5000 рублей и более, в цене полиса, мы всех агентов, которые работают с нами обучаем делать этот самый не сегмент и если что то не получается, всегда помогаем в реальном времени. В результате клиент из несегмента, которому после всех его мытарств вы успешно сделали полис, становится вашим самым лучшим рекламным агентом. Он не только сам всегда будет обращаться к вам, но и порекомендует вас всем своим друзьям и знакомым. Мы посчитали, что один сделанный полис из несегмента приносит в среднем 10 легких полисов. В то время как ваши конкуренты тратят на рекламу больше половины своего дохода, вы получаете клиентов по рекомендациям, а это самые лучшие и верные клиенты. У вас наверняка возникнут вопросы, где мне взять и как настроить свой сайт по продаже полисов ОСАГО, как мне подключить свой сайт к страховым компаниям, я в этом ничего не понимаю, это наверное очень сложно, нашим страховым агентам об этих вопросах задумываться вообще не нужно. С технической стороной работы мы полностью помогаем, консультируем и постоянно поддерживаем. Мы собрали весь опыт, наш и наших партнеров и на его основе сделали обучающую программу, вы ее получите, выполняя ее по шагам, каждый человек выходит на результат, надо просто брать и делать, как стать страховым агентом и начать работать. Под этим видео есть ссылка на страницу нашего сайта, заходите туда, заполняйте форму на странице, или пишите прямо с сайта в WhatsApp или Telegram «Хочу работать», далее все по шагам. В следующей части ролика примеры работы наших некоторых начинающих агентов, Видео записано еще летом, но с этого времени ничего существенно не изменилось. Давайте разберемся, сколько сможет заработать начинающий страховой агент. Смотрим реальные примеры. Мы попросили несколько наших начинающих страховых агентов прислать видео их личных кабинетов за 25 июня, и рассказать как они провели этот рабочий день. Вот к примеру Алсу из города Казань. Берем ее реальный рабочий день, это восьмой день с того момента, как она стала страховым агентом. Утром Алсу два часа посвятила работе по плану обучения. Далее ей в течение дня позвонил по телефону клиент, которому был нужен полис ОСАГО, Алсу запросила у клиента документы, рассчитала полис, и отправила клиенту ссылку от страховой компании на оплату. Клиент оплатил и в личном кабинете Алсу от страховой компании было начислено 1176 рублей, на все это она потратила времени около 40 минут. Далее через WhatsApp обратился следующий клиент за полисом ОСАГО, весь процесс повторился, а так как машина этого клиента была значительно мощнее, то и полис ОСАГО был дороже, за него Алсу начислили уже 1650 рублей. Времени на второй полис ушло те же 40 минут. В тот же день с YouTube канала Алсу на ее сайт по продаже ОСАГО, зашел клиент и самостоятельно рассчитал и оформил полис. И страховая компания начислила еще 1260 рублей. В итоге, за этот день Алсу заработала 4086 рублей. Времени на работу она потратила 3 часа 20 минут. Вечером она вывела деньги себе на карту. Кстати, комиссию за оформленные полисы, можно выводить ежедневно. Ирина Николаевна из Воронежской области, уже 12 дней работает страховым агентом, она на пенсии и имеет возможность работать полный рабочий день. Ирина Николаевна по предварительной договоренности, в 9 утра поехала на местный мясокомбинат, и прямо там, на месте, оформила два полиса ОСАГО. За них ей страховые компании начислили 1345 и 876 рублей. Далее она поехала в офис одной крупной коммерческой фирмы, встретилась с водителем генерального директора, который к ней обратился за день до этого, и оформила ОСАГО на персональный БМВ директора, заработав еще 1543 рубля. В обед Ирина Николаевна зашла в фудкорт торгового центра, передохнуть и попить кофе. В это время ей позвонил клиент, который нашел ее YouTube-канал, посмотрел видео и обратился к ней, она сделала ему полис удаленно и отправила по электронной почте не отрываясь от кофе. Заработала еще 790 рублей. В течение дня, еще два клиента зашли на ее сайт по продаже ОСАГО и самостоятельно все оформили, а страховые компании оплатили Ирине Николаевне за два полиса 1365 рублей. Вечером Ирина Николаевна посвятила три часа работе по плану обучения. Итого за 8 часов полноценной работы, было заработано 5919 рублей. Неплохо, как считаете, Павел из Москвы. Это только третий день его работы страховым агентом. Павел работает менеджером, и в страхование пошел работать для дополнительного, к основной работе заработка. С утра, прямо на работе, оформил страховку на Мерседес руководителю из соседней фирмы. Павел часто с ним ранее общался в курилке и сказал ему, что теперь занимается ОСАГО, а тому как раз нужен был полис помог хорошему знакомому и заработал 3865 рублей. Далее, в течение дня на его сайт по продаже ОСАГО, зашел клиент и сам оформил полис, в результате в копилку упали еще 2318 рублей. Вечером Павел посвятил час работе по плану обучения. Итого, потратив полтора часа, Павел заработал 6183 рубля. В Москве ОСАГО стоит дорого и выплаты от страховых компаний выше чем в регионах а для Павла эта сумма дополнительного заработка превысила его зарплату за этот день на основной работе. Еще два наших страховых агента прислали свои выплаты за неделю из их личных кабинетов. Это Аина из Якутии. Она мамочка в декретном отпуске. На дату выплаты она наш страховой агент уже чуть более месяца, ребенок конечно отнимает много времени, но Аина находит время и для работы партнером Супер ОСАГО, что приносит очень неплохой доход в семейный бюджет. Марина из Хабаровского края, она студентка, стала страховым агентом в марте 2021 года, на сегодня она не берет деньги у родителей, она, наоборот помогает им. Друзья, присоединяйтесь к нашей дружной команде, пока вы ищете работу или дополнительный доход, наши страховые агенты стабильно зарабатывают. Посмотрите сколько автомобилей находится вокруг, и каждому из них ежегодно нужен полис ОСАГО, для начала работы не нужны специальные знания и навыки, сможет каждый. В пакете обучения мы собрали весь опыт, наш, и наших партнеров. Вы получаете четкий план действий, четко идете по шагам, раз, два, три результат в вашем кошельке. Три вещи никогда не возвращаются обратно, время, слово, и возможность. Поэтому, не теряйте времени, выбирайте слова, и не упускайте возможность, так сказал Конфуций.